Всем доброе утро, ребят, С ночным бравлером эй всем, кто кто выживает, э, а как это мы вчера говорили, всем выжившим привет. Э, в общем, у нас сегодня Первая битва гильдий на серваке, где я начал так более-менее играть. Немецкий сервер, но ну, более-менее играть это означает, что я прохожу там одну или две локации. Потому что большинство локаций просто беспонтовые, бесполезные, точно так же, как и новая локация. А, так, что у нас интересного? Поехали, почекаем акции, которые здесь есть. Шестой день сегодня. Вот как вам? Как вам? как вам блять вот такое вот 9 камешки даже, ну вот 20 штук почему почему бы и нет Так, смотрим чем у нас еще интересного есть настолочка не такая как везде вчера нам выпало 100 книг а сегодня нам выпадет 200 камней Ну тоже неплохо правда я не понял почему дама холода так дорого стоит Видимо, у меня есть какой то секрет а, так ну, без комментариев сами видите как здесь все падает сапожки отлично, Плюхи забрали так ну что поехали поехали будем мучиться эта локация не открыта порты не открыты на следующей неделе 400 Да ну нафиг, что мне с ними делать 500 300 320 Бля, да я их хрен пройду Когда-то Фениксы, ну у меня Фрейи нету Тут без вариантов, просто даже Тут все уже с эволюциями Один я, ну У меня даже героев таких нету чтобы особо там тащить. Но ну, попробуем. Нет, тут без варианта. То чувство, когда нету просто Фреи. Без фрейя даже я не знаю, что делать. Ну, надо, конечно, вторую эволюцию делать. Может, тогда хоть будет хоть какой-то шанс. А так пока что у нас шанс лива, ребятушки, максимальный. О май гад! О гад! Тащим, тащим. Красавчики. Блин, фрей очень не хватает на этом аккаунте. На всех бездонатных аккаунтах у меня фрей есть. Здесь, к сожалению, фрей нет. Так, ну это уже слишком легко. Это нереально. Так, что у нас тут? Тыква. Череп. Ну, в принципе, можно попробовать. Пробую ануби самих задеть. Если получится. Плюс ворожей и стрелок. Но ну, я думаю, вряд ли мы их ушатаем. Хотя. Хотя, хотя, хотя. Должны. Ой-ой-ой, финка. так стрелок стрелок давай тащи тащи давай блин я розу не выпустил изи изи как видите можно обойтись и без фреи правда мы мы потеряли но затащили Так, надо сегодня добить пыльцо и плюхи с обмена. Так, отлично. Смотрим дальше. Ну В принципе, такие герои, как у них стоят на дефе, их можно проходить. С этой стороны. Плюс у него здания вкачаны. Можно пробовать. У нас смотритель будет половину выносить. Там черепиара, но ну, в принципе черепиара Это на сегодня не проблема Смотрите, как стрелок кайфово сносит Можно даже не париться, честно говоря Я еще внубиса закинем Ну, конечно, череп может напортачить Тут все бывает, с него надо снять По ограничению Ну, в принципе, я думаю, махатмушка справится Если что, потом так, череп переродился. Хорошо, что у них Фрей нету. Были бы у них Фрей, это все, это, это жопа для меня. Отлично. Такс. Блин, что у них за дефа, я что-то не могу вкрить. Что-то прям трэш какой-то, блядь. Влад Дракула на дефе, но это, конечно, жестко. Так, там Анубис, по-моему, с Владушкой. Ну, что-то жестко он меня унижает прям. вам роза посмотрите что она творит это просто сказка они а герои. изи не зря ее качал странно что я кстати не встретила вот у них такая сила у них огники не стоят либо они сняли да либо я не знаю это просто какие-то мертвые аккаунты но огников я не вижу у меня он скоро он будет я надеюсь Так, еще одного осталось. Смотрите, тоже Влад Дракула, Но какие-то они, какие-то они стрёмные. Блядь, Дороза да, просто, просто унижает. Посмотрите, что он творит. Просто кайф. Хорошо, что мы не слились, конечно. Можно пробовать отсюда начинать. Сразу же танковать розой. Роза Махатма и ворожай сбоку. Махатма отражалку, скорее всего, отлетела. Нет, такой вариант не катит. Ну, в принципе, близко, но попробуем сейчас стрелком мездолебить и ворожаем. Ну тут большую степень сейчас еще играет и с ну плюс Стрелок, конечно. Это топчик. Так, Стрелок у нас ушатался, к сожалению. Ой-ой-ой, 48. Успели. Блин, попробую такой вариант. Так, анубисами санули. Сложновато. Но хотя посмотрите, у него там уже... Эволюции, блин, а у меня герои просто сто шестьдесятые. Блин, двоих ушатали. Что-то ворожай как-то дохнет очень быстро. Ой, хорош. Попробуем рискнуть. Нет, тут очень жесткие анубисы этот. Так, ну давайте еще. У нас же это еще не все противники, может тут есть интересней череп но ну, вот тут хоть огник есть Я думал уже вообще печально этом серваке блин и неохота мелких проходить вот та же самая картина. Не знаю, попробуем. Устроим шанс слива максимальный. В принципе, должен, я думаю, затащить. Один череп остался. В общем, такие вот, ребятушки, дела первой битвы гильдии. Прошла без слива. Очень странно. Правда, мы не затащили всех максимальных топов. Ну, без Фрей. Это бессмысленно. Кто играет на немки, заходите в нашу гильдию бездонатную у нас самые самые яростные бездоны а, так, окей, Че у нас первое место пока только трое прошли в общем кидайте заявочки на немецком сервере или Castle Clash Rip все по красоте О, еще подгончик отлично че у нас сегодня на маркете за один самик подгончик так, это за питомцев трата. Ничего такого нет. В общем, кидайте заявки, вступайте. Всем удачи, всем пока.